Так, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня такое оперативное оперативное видео, да, которое, думаю, в ближайшее время будем периодически выпускать, связано с тем, что Соединенные Штаты Америки у нас, получается, наложили санкции. Ой, Господи, наложили санкции, они вот только и могут что санкции налагать. Речь сейчас, на самом деле, не про санкции, а про то, что Ввели пошлины на импорт товаров из Китая. То есть, несмотря на то, что сейчас идут по-прежнему торговые переговоры, то, что все у них там идет хорошо, что они вот-вот-вот-вот договорятся и сделка-вот-вот-вот-вот будет. Но тем не менее мы видим, что сейчас идут определенное давления. Давление на Китай со стороны Соединенных Штатов Америки. Это обусловлено тем, что, по всей видимости, переговоры идут не так хорошо, как хочется хочется этого Соединенным Штатам Америки и, соответственно, оказывает давление на да, серьезность своих намерений, чтобы все-таки Китай пошел на более существенные уступки в, в этих переговорах. О чем это говорит? Это говорит о том, что, по всей видимости, переговоры идут сложно, и рынок на это достаточно негативно реагирует. То есть, э, Америка во фьючерсах торгуется где-то в районе минус 2%, а Китай с утра торговался там минус 6%, российский рынок открывался минус 1,5%, нефть корректируется там в пределах 1,5-2%, то есть, вот все это сигнализирует о неких факторах того, что ну, не все спокойно в Датском королевстве. И это добавляет напряженности, нервозности в, в рынке в настоящий момент. Также является очень интересным фактором, статистика свидетельствует о том, что у фондов в настоящий момент мера кэша практически нету, то есть деньги наличные составляют там в районе 3%, это говорит о том, что на самом деле у рынка нет топлива для роста, то есть рынок находится в достаточно узком зажатом диапазоне, незначительно повышается, объемы торгов на рынках достаточно низкие и все это свидетельствует о том, что пока что силы у покупателя нет и в принципе как таковых покупателей нету. Что можно ожидать, да, то есть что я в настоящий момент рассматриваю как основной фактор риска, особенно люди, которые ставят на падение, на падение, на падение рынков, то в этом случае нужно понимать, что Ставка на падение это шорт, да, то есть вы занимаете актив, продаете его по более высокой, про по более высокой цене, и соответственно на этом фоне Сейчас, секунду, а и на этом фоне можно говорить о том, что Рынок растет, да, и у вас получается взайм взяты бумаги, которые вы их продали непосредственно, и получается, что если рынок разворачивается, идет против вас, есть такое понятие шертокрыл, да, среди профессиональных трейдеров, то есть, когда вы делаете ставку на падение какого-либо актива, и рынок идет против вас, да, то есть цена актива идет против направления, ну, то есть движется против того, как вы сделали ставку, то в этом случае вы вынуждены откупать и откупать достаточно агрессивно. И лично я считаю, что здесь может быть какая-то позитивная новость. Скорее всего, эта новость будет связана с предоставлением какого-либо рода ликвидности или то, что все-таки Китай на какие-то серьезные уступки пойдет. То есть Рынок на самом деле может еще задержаться вверх, да, то есть рынок сейчас может на самом деле вырасти не на том, то есть силы и ликвидности для того, чтобы рынок рос выше, их как таковых нету. И здесь получается, что вырасти можно только на том, что ну, начнутся какие-то такие покупки, да, Интересной сильной, агрессивной покупки на какой-либо глобальной серьезной новости. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, которые шортят, люди, которые делают ставку на падение рынков, да, то есть, соответственно, они не выдержали, у них не выдержали нервы, они начали терпеть убытки, и, соответственно, на этом фоне они становятся активными покупателями, и они покупают по любой цене. Ну и, соответственно, вот этим спусковым механизмом это является как раз-таки преодоление каких-то важных уровней сопротивления. Рынок может дернуться в пределах 2-3%, после чего, соответственно, может развернуться и пойти существенно вниз. А, что делать в этой ситуации, и клиентам я это рекомендую, и вам могу порекомендовать, посоветовать. А в любом случае, я считаю, что сейчас имеет смысл находиться вне рынка, да, то есть я считаю, что сейчас хорошие уровни для частичной фиксации прибыли. Немного пересматриваю в настоящий момент стратегию, связанную с тем, что мы не упадем вот прямо сейчас жестко, сильно там, на 50-60%, пока это падение не предвидится, но и по-прежнему нахожусь в ожидании коррекции в пределах 10-15%. Поэтому рекомендации, ну не то, что рекомендации, да, что бы я делал в такой ситуации. Я в такой ситуации я бы точно находился вне рынка. Я бы был очень осторожен сейчас а, с покупкой каких-либо новых историй, да потому что будет возможность в ближайшие 1-2 месяца купить все это подешевле. Я бы по-прежнему находился в долларе. А, тем более там уровни пока что еще интересно для покупки. А, и. Если вы стоите против рынка, да, то есть если вы находитесь в ожидании коррекции, то нужно быть очень осторожным, то есть нужно быть осторожным с плечами, чтобы вы выдержали этот задерг вверх непосредственно. А каким образом это можно сделать? Или сократив часть позиций шартовых, да, тогда вы становитесь покупателем, или предоставив дополнительное обеспечение по позиции, да, то есть прикрыв, что называется, заднюю точку тем, что у вас будет достаточно обеспечения, чтобы вот это вот движение вы вверх. Вот такое вот сообщение сегодня оперативное, если оно вам показалось интересным, полезным, то ставим лайки, подписываемся на канал, обязательно щелкаем на колокольчик о получении новых уведомлений, потому что говорю, пересматриваем, усиливаем канал, соответственно будем давать больше контента полезного и интересного, который позволяет сохранять и уж тем более приумножать денежные средства. У меня на этом все, до свидания вам и удачи.